Сто раз сказал. Да и нормально. Драмо зарежет. А даром... Лерой да? а что делает? Нет, нет, нет, герой! Нет! Бомба обезврежет. Нужно обезвредить занят.